Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это важная информация для всех, кто считает, что я копирую этот материал для уроков по RailClone с других каналов. Я действительно первый, кто начал записывать уроки по RailClone в русском сегменте еще год назад. И тогда я загрузил это видео. Как видите, надпись год назад. То есть все наработки, черновики и так далее, которые сейчас выкладываю и обрабатываю, были у меня уже тогда. Затем, ровно через год, я наконец-то добрался до них естественно их никто не видел. И я решил загрузить их в виде черновика продолжительностью полтора часа на второй канал. И это видео было открыто и загружено для всех 23 сентября 2018 года. И так было до декабря, когда я заметил утечку информации на других каналах. И я просто его закрыл для всех. То есть на канале, который я думаю, вы все помните, его сейчас нет. Именно по этой же причине, я перестал грузить другие черновики на этот канал. Я работаю только с документацией и беру всю информацию только оттуда. Или спрашиваю разработчиков, если что-то не нашел там. Именно сейчас я добрался до продолжения работы с этим материалом и теперь не буду откладывать, как это сделал год назад по некоторым причинам. Я работаю над уроками про RailClone каждый понедельник и поэтому они стабильно будут выходить. Насчет этого не волнуйтесь. И я думаю, теперь все понятно, все спокойно и я продолжаю свой интересный рассказ о этом замечательном плагине. Всем мир!